Меня зовут Данил, меня с детства интересовала тема, как наш мозг учится, как он запоминает, почему, почему ты что-то учишь, учишь, повторяешь, повторяешь, повторяешь и не можешь запомнить, а что-то увидел однажды и на тебя это осталось на всю жизнь. Ну такая возможность представилась удивительная, изучить эту тему и другим рассказать. Значит, самое главное, что вам нужно запомнить из всего доклада, это то, что вы большую часть этого не запомните. Это достоверно известный факт, он подтверждается многочисленными исследованиями. Самое главное исследование, на котором базируется такая информация, было, это исследование было проведено Германом Эббенгаузом в XIX веке. Очень простой эксперимент, который практически создал нейропсихологию он создал две с тысячи карточек с бессмысленными слогами ну, словами, состоящими из трех букв А, Б, С и так далее такие слова, которые не рождают никакие ассоциации, и ставил эксперименты над собой, он вытаскивал карточки запоминал их и проверял через какой период времени он их забудет оказалось, что График всегда примерно одинаковый За Спустя 20 минут забывается 40% информации После его экспериментов, эти эксперименты проводили многие-многие сейчас проводят Вы можете дома, до дома провести, у вас будет абсолютно точно такой же, точно такой же график когда начали изучать этот эффект, оказалось, что он связан с тем, что примерно через 15-20 минут после того, как наш мозг получил информацию, происходит ее переработка и, так сказать, преобразование в другой вид хранения. А в какой другой? Сначала Эта информация, которую мы получаем, она хранится У нас на химическом, или можно сказать На электрическом уровне То есть, то есть между нейронами постоянно Пробегает, э, пробегает э, Электроны И таким образом мы помним То, что мы сейчас слушали вот, В течение 15 минут Если в этот, в этот момент э, организм получит э, шок э, Человек забывает все, что он За 15-20 минут услышал Это может быть шок химический, это может быть шок электрический То есть в Man Black вот эта вот э, штучка, которую люди забывали, это вполне реально достижимая вещь. Когда, значит, начали изучать, что же происходит в организме в течение 15-20 минут, оказалось, что в этот момент появляется всплеск синтеза РНК, и именно в этот момент начинает э, эта информация из э, постоянной электрической активности мозга начинает превращаться в конкретные физические связи между нейронами. То есть у нас в мозгу начинают расти между нейронами э, э, продолжение, продолжение этих. Э, клеток то есть фактически любая информация которую мы с вами значаем она так или иначе приводит к физическому изменению мозга. ну вот многие наверное, слышали о том что есть кратковременная память и долговременная на самом деле при дальнейшем изучении способов как это как память у нас сохраняется оказалось что это достаточно условная разделение на кратковременную и долговременную, потому что этапов сохранения памяти их несколько, он даже не один через 15 минут один этап через 2 часа, другой этап через 3 часа, друг, другой этап и на каждом этапе можно вклиниться в этот процесс и сделать так, чтобы мы забыли то, о чем мы знали. Эксперименты по забыванию делаются, конечно, как всегда на мышах значит, например такой эксперимент, как когда мышки показывают показывает какой-нибудь э, участок в клетке, в котором лежит еда, она в него приходит, ее там бьют током, она бедная сразу... Сразу, сразу, не, она сразу Она сразу понимает быстро, что в тот участок ходить не нужно. Все она запомнила, но если в течение 15 минут ей в мозг ведут химическое вещество, которое заблокирует синтез РНК, она об этом забудет. Более того, самое интересное, что процесс Воспоминания, вспоминания фактически переформатирует нашу память. Каждый раз, когда мы о чем-то вспоминаем, мы записываем это знание заново. И это является причиной, почему воспоминания необходимо для того, чтобы улучшить, улучшить память, улучшить запоминание. Оно настолько действительно заново записывается, что если это бедной мышки, в следующий раз, когда ей покажут этот уголок, где ее били током, она его вспомнит, и в этот момент ей опять введут химическое вещество, она о нем забудет. То есть, этот, грубо говоря, эта информация вынимается, она не помнит и обратно нас закладывается каждый раз когда мы что-то вспоминаем во первых мы каждый раз заново переформатируем мозг а во вторых каждый раз наше вспоминание они изменяются на самом деле мы ничего мы с одной стороны мы помним многое и все с другой стороны каждый раз когда мы об этом вспоминаем эта информация изменяется все что мы помним с вами 10 20 лет назад скорее всего вероятнее всего было не так когда узнали, что процесс запоминания связан с синтезом белка, обнаружили, что, собственно, за синтез белка и за синтез тех химических веществ, которые спонсируют синтез белка, отвечает печень, и быстро выявила связь между людьми, страдающими ожирением и памятью. То есть это примерно похожие причины. Более того, оказалось, что когда мы часто тренируем свой мозг и часто запоминаем, мозг вынужден создавать новые нейроны, он вынужден создавать новые связи. Нейрон это просто клетка. То есть он вынужден, организм вынужден создавать такие химические вещества, которые создают новые клетки. Другими словами, мы чуть-чуть себя омолажаем. омолаживаем, мозг у нас омолаживается постоянно, но и благодаря этому и тело становится, остается в форме, потому что печень постоянно выбрасывает нужные вещества. А, значит, как, как, как, как я говорил, память у нас закрепляется постепенно, несколькими этапами. Этап закрепления называется консолидация. Когда вот эти вот наши знания на хими, хими, с химического значит, Способы хранения переходят в некие нервные структуры Они упаковываются каждый раз, когда мы об этом думаем Мозг ищет все более и более короткие связи по запоминанию И именно это одна из причин, почему наше воспоминание на самом деле не меняется Потому что мозг так хочет всегда сэкономить Если мы о чем-то думаем, он всегда находит более короткие пути об этом думать И лишнюю информацию убирает, как-то ее округляет И воспоминание остается более размытым во сне происходит реконсолидация памяти очень значительная то есть ту информацию которую мы получили в течение дня и она была эмоционально насыщенной мозг ее проигрывает именно для того чтобы в результате проигрывания она у нас запомнилась и он нашел более короткие пути для, для, для сохранения ее чтобы именно по этим путям выросли новые связи между нейронами ну и соответственно на основе той картинки очень простой Простое правило по запоминанию любой информации. На этом, правило, на этом правиле основаны буквально все мнемонические техники. Если хотите что-то выучить, нужно это повторять через 20 минут. Запомнили через 20 минут, повторили, пока, пока она, это знание не потерялось по, в большей степени. Вы свой мозг еще раз напомнили о нем. Потом еще раз напомнили через день, еще раз напомнили через три дня. И таким образом у вас запоминание будет не на уровне 20%, а на уровне 80%. Это одна из причин, почему если, если мы учим английский язык, его ну, лучше изучать три раза в день по 10 минут или один раз в день по 15 минут, но каждый день, чем ежен... и выделять неделю, и в неделю мучить себя 3 часа. Это не даст никакого эффекта, потому что ровно через неделю 8% мозг забудет. Каждый раз напоминая себе какой-то мелочи, каждый раз повторяя слова, будет гораздо, гораздо значительно более крутой эффект. Ну, вот здесь одна из, одна из примеров, как, как наиболее эффективно, физиологически доказано нужно запоминать информацию с повторениями через 20 минут через 8 часов через сутки и так далее значит многие слышали о том что нервные клетки не восстанавливаются мне мама это повторяла всю мою жизнь оказалось не то что не восстанавливается они всегда у нас рождаются и мозг это та структура которая Всегда у нас живая, она всегда переделывается, она всегда растет, потому что всегда клетки отмирают, всегда создаются новые. Процесс создания новых нейронов клеток называется нейрогенез. Каждые сутки у нас рождается примерно 700 нейронов в гиппокампе. И это делается для того, чтобы сохранить новую информацию, для того, чтобы заменить старые клетки и так далее. Если мы в течение дня не получаем новую информацию, все это происходит зря, эти нейроны они не находят новое место. Это одна, одна из причин, сейчас доказанная по, по заболеванию мозга у пожилых людей по Альцгеймеру. Одна из причин, потому что фактически мозгом, со временем человек перестает пользоваться мозгом. Почему? Потому что он уже все знает. Он он уже все выучил, он ходит старыми тропинками, новая информация не получается, а мозг устроен так, что ему постоянно нужно переделываться, ему постоянно нужно переформатироваться. Он этого хочет. Если переформатирование не, не, не происходит, старые пути остаются. По которым мы ходим, старые тропинки остаются, а те тропинки, по которым мы ходим реже всего, они отмирают, а новые в результате того, что мы не получаем новую информацию, не появляется, происходит деградация всей системы. Такие достаточно известные факты, что у нас увеличивает нейрогенез, краткое голодание увеличивает, горький шоколад. Жирная рыба, спорт ну, как, как, как и, наверное, многие догад... могли догадаться Алкоголь, стресс негативно влияет на, на нейрогенез мы, мы рождаемся с достаточно слабо развитым мозгом Но к 6 годам у нас наиболее, наиболее многочисленное количество нейронных связей в мозгу и к 14 годам э, примерно половину этих нейронных связей мы теряем, потому что э, есть такой процесс, как прунинг. Помимо того, что у нас появляются новые нейронные клетки, появляются новые нейронные связи, мозг каждый день регулярно эти нейронные связи чистит. Те нейронные связи, которыми мы не пользуемся, он почищает. Если по этим нейронным связям не ходят никаких сигналов, он их почищает. Одна из причин, почему детей, детям хорошо заниматься всеми науками, вне зависимости от того, кем он будет в будущем, для, для того, чтобы в мозге сформировались все связи, для того, чтобы к по моменту подчистки они у <laughs> него не почистились, а мозг понимал, что этим еще будут пользоваться, наверное, они мне пригодятся. Наверное, многие видели такую картинку, когда рисуют значит, карту мозга, говорят, что эта зона у нас отвечает за зрение, эта зона отвечает за, за слух. Это оказалось и правда, и неправда одновременно. Дело в том, что эти зоны, они не постоянные, они не физиологически обоснованы, то есть очень долгое время ученые, э, значит, слассировали мозг и пытались понять, почему вот именно вот в этой зоне зрения, а в этой слух, почему они ничем не лечаются, те же самые рионы, почему? На самом деле, это случается случайно, более того, оно меняется, то есть если сейчас открыть мне черепную коробку и найти там электронами, какая область у меня отвечает за, за зрение, а потом открыть мне черепную коробку через месяц, эта зона, она изменится. Э, та зона, в которой инф, э, мы получаем больше всего информации, она начинает расширяться, начинает за охватывает другие зоны, в ней начинают разосраться нейроны. То есть эта карта, она динамическая, она меняется каждый раз, и в это никто не мог поверить долгие годы. В это поверили лет 25 назад. Считалось, что мозг, как и все тело, оно, оно, оно вот выросло, вот у нас вот, вот да, в детстве там вроде что-то меняется, потом мы с ним выросли, мы с ним живем и так далее. И оказалось, что, что это не так, и существует два вида нейропластичности, нейропластичность функциональная, когда вот один участок мозга у нас отвечает за зрение, но благодаря тому, что мы обучаемся чему-то новому, получаем нов новую информацию, этот участок зрения, то есть этот участок мозга, он может постепенно начать отвечать за другие функции, зрение может спасти в другую область и так далее. И вторая, вторая, второй вид нейропластичности Структурный когда действительно на физическом уровне у нас меняется связь, вот она отсюда сюда выросла отсюда сюда она очистилась и так далее ну видели, наверное, кто-то такую карту, которая, как я говорю, уже не актуальная и динамичная у нас пришел к самому интересному это человек, который доказал о том, что наш мозг обладает нейропластичностью в течение всего в течение всей жизни дело в том, что у него отец получил инсульт, получил поражение головного мозга, в результате которого он получил паралич и не мог ходить. Но Паул решил отца во что бы то ни стало реабилитировать. Но так как он не знал, как правильно реабилитировать таких больных, он предположил, что самым лучшим способом человека научить ходить будет учить его ходить так же, как учатся дети. И он заставлял отца ползать. Соседи ругались, вызывали в полицию, что он заставляет пожилого человека мучить над ним издевается, там, на карачках ходить. Но в течение двух лет он поставил своего отца на ноги, то есть у него мозг снова научился ходить постепенно. Сначала он ползал, потом на карачках, потом там облокачивался на стену и так далее. Более того, он заново начал с... научился ходить, он заново научился говорить и даже обратно вышел э, работать профессором в университет, э, где проработал, по-моему, 7 лет, и, и однажды на каком-то студенческом мероприятии э, поднялся в гору и получил инфаркт, и все-таки умер. На вскрытии оказалось, что в результате первого инсульта он получил поражение 98 процентов ствола головного мозга то есть два процента всего-навсего нейронов было хватило для того чтобы заново а, научиться а, всему тому что он а, Потерял. Ну и основываясь на тех данных, которые Паул получил с отцом, он решил, он решил фактически стать нейрофизиологом, решил это изучать. И следующее открытие, которое совершил, которое опять-таки очень долгое время никто не верил, его не печатали в журналах, всем казалось, что это каска. он разработал аппарат, с помощью которого можно видеть языком. Он Достаточно простая схема, берется видеокамера, видео с нее транслируется на такую электронную пластину с 400 электродами, 20 на 20 матрица, в зависимости от яркости точки этот электрод сильнее пульсирует или слабее. Мы кладем эту пластину на язык и в результате, опять-таки, его методики обучения примерно через две недели человек э, э, понимает, что он видит языком. Более того, примерно те же зоны мозга, которые отвечали за зрение, начинают активироваться, принять активность и понимать это изображение, видят настолько хорошо, что могут отличать лица, улыбается, не улыбается, там в мячик играть. Когда и... вот эти эксперименты стали более успешными, к нему пришла пациентка, которую зовут Шерил, она в результате послеоперационной инфекции потеряла полностью вестибулярный аппарат. Ей выписали антибиотик, передозировку которого привела к тому, что вот эта вот колбочка в голове, в которой лежит жидкость и которая дергает волоски при наклоне головы, она полностью атрофировалась, от, и женщина не могла ни ходить, ни стоять, ни сидеть, у нее всегда кружилась голова, и всегда было ощущение, что она падает, то есть мозг не мог понять, в каком положении она находится никак, она была, ну, не могла передвигаться самостоятельно, Значит, Паул сделал следующее. Он положил ей на язык ту же самую пластину, одел каску, на каску одел гироскоп такой же, как у нас в телефоне, и показания с гироскопа пустил на пластину. То есть если мы голову наклоняем вправо, у нас электроды справа, щипят язык, если мы наклоняем голову влево, электроды слева, щипят язык. В течение 20 минут она, мозг научился пользоваться этим искус, искусственным вестибулярным аппаратом. То есть она с, с этой каской может ходить вполне себе, Полно, вести полноценный образ жизни Более того, оказалось, что у нее не весь вестибулярный аппарат потерян А примерно 98% И те 2% начали таким образом обучать То есть она сначала ходит в каске Потом каску снимает Она примерно 10-15 минут может равновесие сохранить самостоятельно Потом теряет Но постоянно такими вот тренировками довели до того Что она может сейчас равновесие самостоятельно хранить в течение дня потом вечером снова одевает каску, обучается, но фактически человеку вернули полноценную жизнь. Значит, способы подачи в мозг информации через другими способами называется сенсорная подстановка. Сейчас уже продаются приборы, которые основаны на исследовании Паула по... Это... Очки, в которых встроена камера, и значит, результаты передаются на язык. Технология вообще называется Brainport, стоит 10 тысяч долларов. Единственное условие, что для того, чтобы эти очки слепому одеть и носить, нужно проходить курс обучения постепенно, когда сначала. Сначала э, подают на картинку, например, полосочки и учат мозг определять полосочки. Потом подают треугольнички учат мозг распределять полосочки. Ну, в принципе, обучают так же, как и обучают детей. Точно так же тем самыми путями. Э, мы детям сначала показываем э, какие-то игрушки простые. И примерно на, за две недели э, человек научится пользоваться очень похоже обучение, очень похоже на методики, как обучают искусственные нейронные сети. Э, похожая тактика. Следующий интересный, интересный случай, про который доказывает необычайные возможности нейропластичности нашего мозга, это без, неизвестный по имени служащий офиса обратился в госпиталь Марселя с жалобой, что у него что-то там с ногой, то ли дрожит то ли еще что-то не понял, там на, на английском было, когда Значит, врачи э, решили обследовать его мозг, сделали ему МРТ. Вот примерно так выглядит мозг нормального человека. То есть у нас с вами снятие МРТ, он будет выглядеть так. Мозг у этого человека выглядел вот так. То есть 90, примерно 80% мозга отсутствовало. Это известный факт, видео есть много докладов на эту тему. У него а, желудочки в мозге разрослись и заполнились жидкостью. Ну, это известная болезнь гидроцефала как-то там. Да. Ну, вот он, у него случилась такая история, причем он абсолютно с... Социально адаптированный человек, он нормальный, у него не очень высокая IQ, в среднем у нас 100, у него 75-80, это не мешало ему жить полноценной жизнью, быть женатым с детьми. После того, как они ему ногу восстановили, он сказал спасибо и, и, и ушел. Вот, то есть где-то сейчас ходит, может, нам тоже надо снять. То есть фактически получается, что 20% мозга научилась вести себя точно так же, как и обычный полноценный, полноценный мозг. Рекомендую всем читать вот эту книжку «Замечательную пластичность мозга». Она вышла всего два года назад. В ней, собственно, приведены все последние факты и достижения на эту тему. Она такой в легкой форме описана. Все, спасибо. Пользуясь до каждого. Просон или записываю? Консолидация это, это факт. А, то есть если в, во сне, опять-таки, отключить консолидацию, ты можешь и, и запомнить до конца. Как запоминать как бы, секрет своего понятия, да, там, я не знаю, 20 минут, 8 часов, да, то есть периодически. Вопрос в том, а, есть вещи, которые очень хочется забыть. Там, песню, это не журка, не встретился ну Можно химическим способом да? вспомнить и забыть, не вспоминать, но известный случай, я забыл имя этого больного, он написан в отечественной практике, его все любят нейрофизиологи, был такой человек, который помнил все реально все у него была большая проблема с тем, чтобы забыть, он ничего не мог забыть, то есть он занимался с психологами, там с психотерапевтом с 20 или 30 лет, он мог сказать, что в какой одежде он был одет там в сорок пятом году и так далее, и он долго мучился от этих воспоминаний, находил способы, как забывать. В конце концов у какой-то способ нашел, он как-то там эти знания куда-то кладет в какой-то какой-то ящик, в котором никогда не и якобы таким образом от них избавляется. Они вот как-то тренировать мозг, чтобы не устраивали провалов в биографии. Вот все же употребляют алкоголь, да. помню, а дальше не помню. А если учесть то, что возможности организма неизлучены, то есть наверняка можно так мозги тренировать, чтобы ты употребляешь, но умеешь. Может быть там как раз таки с алкоголем, может там как раз таки элемент шока, когда вот э, э, информация да, с химически на физически не может перейти, то есть что-то никак не потренировать. получается, что да. люди с заболеванием печени со временем могут ну, потерять способность запоминать? Надолго, да. То есть, грубо говоря, если отключить печень, мы не сможем запомнить дольше, чем там, на 2-3 часа. Вот поэтому и алкогольчик действует. В как очередь. А с лишним весом, ну, если печень не в порядке, она плохо выделяет гормоны, у тебя плохой вес, и она выделяет плохо гормоны и на мозг, и он тоже не может запомнить. Вопрос по поводу, ну, снабжения, с помощью языка, да, вот часть была это, возможно, только у тех, где, кто видел до этого, или у тех, кто вообще был? Меня этот вопрос самого интересует, я не нашел. Вообще, мне кажется, если ты никогда не видел, то научился, наверное. Может быть, будет просто сложнее. Я помогу с этим ответом на, на телеканале «Отмашни по собой» именно практики, когда люди вообще не видели именно когда они сказал, учат как детей, и они постепенно, с простых образов, начинают учить. Там была такая информация, что чтобы развить народ, мозг, нужно заниматься спортом. А как вы относитесь к такому мифу, не мифу, что спортивные люди, да, которые постоянно занимаются, они не очень. этом, то есть, в моему физкультура помогает развить мозг, но и существует такая тенденция, что сильные люди, там, которые постоянно занимаются, они недостаточно развиты. Я так понимаю, спорт помогает увеличить нейрогенез, то есть больше нейронных клеток в мозгу рождается. Но если мы их не используем, то от них плохо никакого. То есть нужно качать и мышцы, и, и, и мозг. Но самая оптимальная для мозга, самая оптимальная физическая нагрузка, нагрузка – это ходьба. А, именно, так, именно в процессе ходьбы а, кровоток устроен самым оптимальным образом, чтобы было достаточно мозгу на хранение, обработку, запоминание и так далее. Про тяжелую атлетику хотел добавить, потому что э, во время занятий приятное ощущение от того, что ты занимаешься тяжестью, но после, где-то в течение часа, ты вот просто тупой, как не знаю что. Если сел за руль, ты не понимаешь, куда ехать. М мое ощущение такое, что просто Физический организм перегружается именно какими-то гормонами и э, координация, и все нарушается. К тому, что как бы боксеры тупые там, или еще что-то. У меня такое ощущение, просто им проще делать какие-то простые вещи, то есть для них мозг в мозгу рождает. Мозг, мозг очень-очень энергоемкая штука. А ты говорил, что мозг постепенно начинает избавляться от информации. А, он, зачем он, он, он Нет, он избавляется не от информации, он избавляется от тех нейронных связей, которые не используются Зачем он, он просто челует? Мне вот интересно, какова емкость? Мозга Вот когда говорят о петабайтах и так далее, судя по тому, что я читал, нельзя говорить о мозге как о емкости с точки зрения компьютера Почему? Потому что это сеть, и в ней информация распределена сразу, одновременно, везде а, нельзя сказать, какой объем ты в нее ну, закачаешь, что? потому что, более того, она всегда, она всегда как-то как обтекаемым образом а, сглаженная То есть, ты можно вырезать часть, часть мозга, и ты при этом ничего не забудешь, будешь помнить, но ну, как-то вроде может чуть-чуть хуже а Вы вот говорили по поводу того, что есть динамика этих зон, да? то есть некоторые зоны, которые отвечают за то, в нашем организме, они передвигаются. А как тогда нейропатологи относятся к этой информации, потому что, насколько я знаю, именно по э, симптоматике, они определяют болезнь и точку поражения мозга. А сейчас получается, что они, наверное, найдут... задумываются, где что поражено? Вот и суть, например. Вам же не бывает как-то э, как бы генерализован? Это локализован или это проявилось в Как быть вот, в таких ситуациях? Почему, при том, что мозг нейропатичен и зоны могут меняться, то есть у нас примерно с вами, со всеми, примерно одинаковые зоны, да, примерно там зрение здесь, но можно найти человека, у которого будет совершенно наоборот вообще. И почему получается так, вот, что у всех примерно одинаково, это непонятно. Это не связано с какими-то вот... Это не связано с физическими свойствами нейронов. Это, скорее всего, связано с тем, как мы обучаемся, что мы вот на протяжении жизни мы сейчас получаем вот такую информацию. У нас, грубо говоря, условно, что на в месяц, на месяц в нашей жизни все что нас всю информацию которую наш мозг получал это сенсорная информация информация с тела и вот весь наш мозг в этот момент он будет думать только о теле он будет понимать только тело потом на него появляется попадает какая-то зрительная информация какой-то как она как-то на, на, на, все, на всем на всем мозге точно так же сидит но так как она ча часто по появляется, как-то случайным образом она начинается консолидироваться в одном месте, вроде как вот тут вот связи ближе, быстрее, и как-то так оно формируется постепенно. Хорошо, а вот люди, у которых, например, ну, известно, в основном, что у нас сердце слева, рождаются люди, у которых сердце справа, а у них есть ли они, да, Ну, на мой взгляд, нет, я не могу сказать, но нам, судя, судя по всему, никак это не связано вот с тем, что оно правое-левое, бубубай, бубубай, бубубай того. Помимо того, что на крысах еще ставят опыты на бедных котятах, есть опыты, когда котятам замещали нерв созрительного на языковой, то есть, грубо говоря, информацию с глаза пускали не на зрительный нерв, который дальше идет в мозг, а на нерв в язык. И котенок нормально впоследствии жил и видел этим глазом, чуть-чуть хуже, чем обычным, там, причем чуть, чуть хуже, на 20%. Но вся эта информация в мозг, она ему проходила через нерв с языка. Более того, на людях ставят, на больных параличом. Если у человека проблема с мимикой, тоже очень часто берут нерв с языка и заново обучают человека мимики. То есть он учится управлять своим лицом, используя нерв языка. Общем-то даст достаточно быстро, там, ну, вопрос не, не недель. Мозгу, э, если кратко сказать, мозгу без разницы, откуда к ним придет информация, вот от, через какой нерв она придет. А, ему без разницы, он по понимает какие-то паттерны, шаблоны И он эти паттерны, шаблоны начинает как-то использовать вот, вот если к нам информация приходит вот, так, вот в виде какой-то матрицы изображения Он понимает, что о, это похоже изображение, я с ним буду работать как-то вот так Мы к нему привыкаем и мы начинаем это ощущать как изображение, как видение Ведь, ведь все равно все, что я здесь вижу, это какая-то матрица у меня в глазу А уже в мозгу я это рисую в виде какой-то 3D картины А как информация ко мне сюда попадет, не, не суть Важно. Спасибо. Я бы еще хотел попросить вопрос: такой: корреляцию сделать между занятием, тренировкой, памяти мозга и долгожительством. Есть? Есть. Есть Одно, однозначно, ну, я сейчас не могу привести конкретные факты, но однозначно этому и одна из причин, по, по которой я г -г -г -г -г -г говорил. И одна из причин, а, потому что все-таки. Мозг так или иначе управляет всем нашим телом, просто многие вещи он управляет бессознательно, у нас только сердце, по-моему, может биться без, без влияния мозга, да? а все остальное так или иначе управляется бессознательным мозгом. Если мы мозг не тренируем, он начинает атрофироваться, соответственно, атрофируются и наши сознательные функции, и наши бессознательные. То есть постепенно он начинает хуже управлять организмом, соответственно, организм начинает хуже справляться, печень в тот момент включается там, и так далее. То есть получается комплекс «давай дойдем. У меня вопрос, связанный с обучением. Что вот, бывают люди, которые чему-то новому учатся, и лег легко у них все получается. А кому-то, наоборот, нужно больше сначала понять, долгое время практиковать <coughs> этот новый навык. Это как-то со строением, с особенностями мозга связано? Это может быть связано, более того, и Сейчас я подумаю, как рассказать покороче. Есть известная женщина в педагогике, она же, по-моему, нейрофизиолог, у которой с детства были большие проблемы с пониманием. Она могла запомнить, но не могла понять. Она, допустим, не могла отличить, чем отличается брат жены от жены брата. Ну, такая простая штука, да? И таких детей, детей много. Их, как правило, от отправляют в коррекционные классы, где про них фактически забывают. Она по какой-то причине, она, ее до последнего держали в школе в обычной, хотя и отправляли на второй год. При этом она не глупая девочка, но у нее проблемы с ассоциациями, э, с ассоциативной Памятью проблемы, очевидно, какие-то физиологические, очевидно, какая-то у нее часть была неразвита, но удивительно не это. Удивительно, ну, удивительно то, что у нее хватало сил и упорства просто заучивать все. А, удивительно не то. Удивительно то, что она каким-то случайным образом стала аспирантом у нейрофизиолога. И удивительно то, что она каким-то образом поняла, почему что с ее мозгом не так. И она разработала программу педагогическую, с помощью которой она свой мозг научила понимать ассоциации. После этого она открыла школу, где учат детей, которые проходят коррекцию. И если кратко сказать, то, то с, чего, с чего они начинают учиться, они начинают ставить почерк. Почерк. То есть дело в том, что именно письмо, именно маленькие закорючки последовательно они тренируют ту самую часть мозга, которая у нас в дальнейшем отвечает и за ассоциации, и за понимание, и за много-много других вещей, которые мы привыкли считать себя одаренными ими с рождения. Следующее, чему они учат, они учат детей запоминать стихи на иностранных языках. То есть, в принципе, они проходят ту же школу обучения которая была была у человечества лет 200 назад то есть какой-то период почему-то отказались от письма в школе да потому что считалось что, что посчитали зачем писать это не нужно и в результате этого увеличилось количество детей которые стали перестали справляться с обучением потому что вот это казалось бы, бессмысленный навык выводении письма, он необходим для того, чтобы у тебя в мозгу сформировались нужные связи, на основании которых ты дальше уже будешь что-то понимать. Вот сам письмо, может, тебе совершенно не, не, не нужно. Я Давай, не, не совсем на то ответил. Я, за, за, за Я за -то не, не совсем про емкость мозга, а зачем он избавляется? Я не знаю зачем. Такой ну, способен. то есть, ну, смотри, есть люди с фотографической памятью. При этом у них прунинг есть все равно. Вот. Я не, то есть... я, я не понимаю а, как. То есть, Непонятно как, но, ну, очевидно, у них есть память, и у людей, у которых, о которых хорошо запоминают, у них проблемы с но они во сне все это помнят всегда. Да. У них во сне они всегда вспоминают. То есть мозг всегда это прокручивает для того, чтобы запомнить. Наверное, что-то все-таки они, они забывают, какие-то связи не бегают, что-то там чистит. Я не знаю, может у них а может у них прунинг на супер низком э, к, к, к, к, к качестве. Но так или иначе, клетки, нейроны, они же живые, они, они отмирают, их все равно нужно чистить. Ну, то есть ранее. практически это не обязательно. Может пунингом не заниматься по утрам. Ну, там. Если всю эту то, значит, много он мочит ну вот в том-то том -то и дело, что как только информация перешла на уровень связей, ее поддерживать не нужно. Тебя можно по голове там бить сколько угодно, током тебе бить. Ты не забудешь ее. Трудно ее поддерживать в, кратко, в, кратко, в кратковременной памяти, когда тебе именно нужны энергозатраты. Тебе нужны энергозатраты, чтобы помнить вот то, что сейчас вот слова. Вот обычно тебе что-нибудь скажут там: пойди Володя и передай вот это, вот это, вот это. И ты идешь и говоришь: вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это. Когда тебе чек, ты сразу об этом забыл, потому что действительно это энергозатратно. Еще энергозатратно эту информацию перенести, сохранить ее в связи. А в связи уже она энергобезатратная. Я еще один не сказал очень важный фактор, не знаю, нужно какой-то отдельный доклад сделать, это связь эмоций э, с запоминанием. Все прекрасно знают, что э, если мы что-то получаем, какую-то информацию э, и в это время получаем какие-то эмоции, отрицательные уважайте, мы это запоминаем лучше. И это действительно так, и это очень важно, почему нужно учиться с хорошим настроением и так далее. Почему Если тебя ударит током, ты забудешь это раз навсегда, тебе не нужно два раза повторять, хотя в некоторых случаях нужно ча ча ча ча ча ча чаще. И именно полученная с эмоциями инф информация, она чаще нам во сне снится, и мы ее чаще запоминаем, и так далее. Связь с эмоциями очень большая. Вот бывают же всякие методики развития памяти, тренировки, от заучивания стихов до каких-то методик каких-то ученых и я иногда на работе сидя, там зайду в интернет, какое-нибудь упражнение поделаю для памяти. И когда я не спрашиваю знакомых, никто этого не делает. Мне интересно, из, из находящихся здесь кто-нибудь занимается этим, кто а этим. Кто памяти, памяти. Я сейчас вам скажу такую штуку насчет тренировки. По памяти. Я могу соврать, могу ошибаться, но похоже, что память тренировать невозможно. Можно найти методики запоминания лучшего, но память, ну... Непонятно. Ну и нет, точнее, точнее, так. Я не нашел пока вот доказательств, которые говорят, вот ты делаешь вот это вот это, и у тебя память улучшается. Она зависит от многих, ну, от многих вещей, от того, как ты запоминаешь, какие эмоции ты при получаешь, какие у тебя ассоциации с теми вещами, которые ты запоминаешь. Хотел задать вопрос. Когда ты готовился к докладу, возможно, ты сталкивался или нет а, а, с такими... Ну, есть научные подтверждение? Сейчас, пусть, есть мода которые проявляются только о том, что ну, каждый год что-то, какой-то новый навык изучить, и вроде как это положительно влияет на мозг. Есть ли какие-то научные работы вот, э, в этом плане, то есть ли, сви... есть ли прямая корреляция того, что да, на самом деле это так? На самом деле так я об этом и говорю. Причем нужно получать навыки разные. Вот ну в чем да, самое сам главное. Сам... А? Никогда... Именно если ты не играл, если ты хорошо программируешь, э, но никогда не играл на музыкальном инструменте, да. а садишься и играешь на музыкальном инструменте. И... Все, спасибо.